Мультитрейлинг Стоп. Рад вас приветствовать. Представляю вашему вниманию робота, который является обновлением и модернизацией робота Трейлинг Стоп. Отличие данного робота в том, что здесь все в одном окне. Вы можете настроить одновременно на несколько инструментов, и это может сэкономить ваше время. И особенно это будет интересно и полезно для тех, кто еще не очень хорошо владеет терминалом Quick и только начинает свой путь на биржевом рынке. Данный робот, как и все роботы на текущий момент, написаны на языке LO, это мощный и надежный язык, который встроен непосредственно в терминал Quick, работает надежно, стабильно. И настройка здесь уже будет уйти у вас сразу на несколько бумаг. Все в одном окне, вы настроите сразу на столько бумаг, сколько вам потребуется для своих торгов. Поэтому это для новичков, конечно, будет большой бонус. Появилась еще небольшая функция автопокрытия по времени. И все остальные функции, которые были в предыдущем аналоге, робот Трейлинг Стоп, они здесь сохранились. Как всего этого удалось добиться, давайте посмотрим его работу в терминале Quick и все станет понятно. Перед вами терминал Quick и настроенный, готовый к работе робот Multitrailing Stop. В данном случае настроен робот уже на работу с тремя инструментами. Сколько инструментов вы можете одновременно отслеживать, это зависит от ваших возможностей, зависит от технических характеристик рабочего места, сколько у вас, например, есть при торговли мониторов то есть можно вполне даже вот на одном окне настроить 3-4 инструмента и по ним одновременно работать и вот небольшая табличка робота она вам показывает какие инструменты в данном случае работают и настроены у меня уже настроен инструмент на фьючерс на индекс ртс фьючерс на рубль-доллар и фьючерс на нефть вот три инструмента у меня настроены и если пока Любом из этих инструментов я открою позицию, у меня будет тут же выставляться связанная заявка. Стоп и Take Profit. Если я хочу еще дополнительный инструмент, я просто нажимаю добавить. И у меня появляется дополнительное окно. И в это окно давайте добавим фьючерс на Сбербанк. Вводим код ближайшего фьючерсного контракта. И выставляем код класса. Давайте стоп 30 и профит 50. Трейдинг-стоп пока отключим. Если мы указываем 0, трейдинг-стоп не работает. Нажимая клавишу сохранить, через несколько секунд параметр применится и как видите у нас появилась в таблице появился дополнительный инструмент. Теперь у нас под контролем 4 фьючерса, которые в нашем арсенале торговых инструментов. Настроек здесь не так много, и есть подробная видео где все это вы можете подробно посмотреть, как все это работает и как нужно настраивать правильно робота на торговлю на биржевом рынке. У нас здесь выведено два биржевых стакана. И давайте сейчас попробуем совершить сделки. Мы купим фьючерс на рубль-доллар и фьючерс на Сбербанк. Позиция открыта. И, как видите, в течение доли секунд робот автоматически выставил на обоих инструментах связанную заявку стоп, Limit и Take Profit. Подведя к ней указатель мыши, мы можем подробно увидеть, по какой цене все это стоит. Настроить можно так, что... Ваши уровни стопов и профитов видны непосредственно на графике. При этом в колонке профит вы сможете сразу по каждому инструменту контролировать в плюсе или в минусе они находятся на текущий момент. Теперь торговля станет легкой и комфортной. Добавляя необходимое количество контрактов, рубль-доллар, добавляя еще один контракт. И как видите сделка появилась на графике. И робот автоматически корректирует связанную заявку стоп лимит и тейк профит уже на два контракта. То есть вы под надежной защитой, вам не нужно думать, что нужно переставлять стопы профиты. Вы сосредотачиваетесь только на торговле, вы сосредотачиваетесь только на анализе биржевой информации, анализе графиков. Все остальное за вас техническую, всю рутинную работу делает робот. Настраиваться вы можете на различные площадки, на площадку Фордс, на площадку фондовой секции, биржи Санкт-Петербург, даже на валютную секцию. Уже непосредственно по графику вы можете стопы и профиты корректировать, передвигая их. Все, это, все эти манипуляции робот подхватит и будет контролировать и учтет то, что вы будете делать. Вы также можете даже выставить лимитированные заявки дополнительно на закрытие позиции. И соответственно робот тут же все это подхватит, подкорректирует и уберет лишние стопы и профит. Как видите один контракт я при помощи лимитки закрыл и робот скорректировал связанную заявку стоп лимит и take profit. Она стоит всего лишь на один контракт то значение, которое у меня как раз сейчас и открыто на биржевом рынке. После того, как вы все параметры настроили, вы конфигуратор можете, в принципе, закрыть или сбросить в трей, и вместо него вывести дополнительный график, который вы будете отслеживать. Как видите, по Сбербанку сработал у нас стоп, и позиция автоматически у нас закрылась. То есть мы проконтролируем свои риски, которые мы хотим нести в случае торговли на биржевом рынке. Если я сейчас закрою профит по рубль-доллару, то робот автоматически стопы и профиты уберет. Или давайте подождем, пока он сработает. Как видите, профит сработал. И у нас автоматически робот связанную заявку стоп-лимит, take profit, удалил. Все, позиции у нас закрыты. Открытых позиций у нас ни по каким инструментам, которые добавлены в конфигуратор, нет. Мы можем дальше наблюдать за графиками и искать хорошую точку для входа. При помощи дополнительных общих настроек вы можете использовать дисциплинарный стоп. Перевыставлять стоп, например, при наборе позиции от средней цены входа. При необходимости удалять лимитки покрытия или перевороте позиции. Как настроить, работать, какие типы лимитов нужно использовать. Все подробно в видеоинструкциях есть. И это может даже начинающий трейдер легко разобраться и очень быстро освоить. Теперь давайте кратко подведем, для чего данный робот все-таки нужен и предназначен. Основное его предназначение это избежать технических ошибок при торговле и при этом на порядок увеличить скорость выставления стопов и профитов. Робот все это делает гораздо быстрее, даже самый опытный трейдер не сможет с ним соперничать в этом по скорости. Следующее это застраховаться от сбоев интернета. Звязанная заявка стоп-лимит take profit находится у сервера на сервере брокера, и поэтому, если у вас даже выключится и сломается компьютер, заявка ваша все равно сработает и вы не уйдете в бесконтрольный убыток. Есть возможность автоматически задать покрытие в задное время. И робот позволяет работать на всех основных площадках московской биржи и на бирже Санкт-Петербург, который в последнее время все больше популярна. Для начинающих трейдеров будет очень удобно, что вся настройка происходит в одном окне и не нужно делать копии, дубликаты, как это было в предыдущей версии у робота Трейлинг Стоп. И наличие дисциплинарного стопа позволит контролировать свои эмоции при торговле и заранее выставленный стоп, он всегда способствует тому, что вы будете более дисциплинированы на биржевом рынке. Уверен, что при помощи данного робота вы сможете сказать вашим лосям и убыткам нет. Я благодарю всех за внимание. Более подробно вы можете посмотреть описание данного робота на странице нашего сайта.